Основная задача врача – лечить людей. Однако, помимо лечения, врач также вынужден постоянно заниматься подготовкой и организацией предоставления медицинской помощи. Так, в его повседневные заботы входят заполнение медицинских формуляров, протоколов, карточек, работа с историями болезней, фиксирование назначений в рецептах и направлениях, организация доступа к информации о пациентах. Такие организационные вопросы порой занимают до 40% рабочего времени врача. Добиться эффективности можно, если автоматизировать создание, заполнение и хранение медицинских документов и учетных журналов, контроль и наблюдение за выполнением врачебных назначений. Автоматизировать поиск по всем рабочим данным и передачу информации от смежных отделений. Организовать врачу эргономичное рабочее место, а также быстрый и простой доступ к медицинским картам пациентов. Все эти задачи успешно решает модуль «Поликлиника». Он позволит максимально оптимизировать и автоматизировать деятельность врача. Как следствие, значительно возрастет эффективность его работы. Поскольку во многих учреждениях определенные медицинские манипуляции выполняют медсестры, модуль также включает в себя уникальный набор функций для организации их рабочего места. Так как речь идет об автоматизации деятельности врача и медсестры, каждая компонента имеет соответствующую приставку.